Приветствую, уважаемые друзья, партнеры, подписчики, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич. И если вы смотрите это видео, то считайте, что вам крупно повезло. Потому что сейчас я проведу полную презентацию уникальной компании, впечатляющего инструмента, в том числе и для пассивного заработка. Для тех, кто не хочет приглашать, но при этом хочет солидно зарабатывать. Что же такое компания TraderInCom? Это комьюнити, которая объединяет трейдеров, аналитиков, инвесторов, партнеров и простых людей, которые познают мир криптовалюты. Если вы новичок, то с помощью нашего профессионального курса вы сведете ошибки к минимуму и сможете обучиться до уровня опытного трейдера. Если вы трейдер, вы сможете обмениваться знаниями и консультироваться с аналитиками компаний, а также увеличить ваш торговый баланс при помощи инвестиций. Если вы инвестор, то компания сведет вас с трейдерами и вы сможете получать пассивную прибыль. Если вы профессиональный аналитик, компания готова к взаимовыгодному сотрудничеству и оценит ваши знания по достоинству. Trader.incom – это международная компания, которая включает в себя 4 направления. Мы сейчас их проговорим, а потом рассмотрим по отдельности. Это торговая аналитика и торговые сигналы. Школа криптовалюты и трейдинга. Инвестиции с пассивным заработком и также сетевой MLM бизнес – пассивный доход от дохода партнеров. Trader.com публикует профессиональную торговую аналитику на своих интернет-ресурсах бесплатно для каждого участника. Компания получает информацию из лучших информационных источников и на основе технического и фундаментального анализа публикует свое видение рынка и торговые прогнозы или, другими словами, сигналы. Каждый участник сообщества получает при этом возможность развиваться в нескольких направлениях. Можно пройти обучение от компании и заниматься трейдингом самостоятельно. Можно зарабатывать пассивно, инвестируя в трейдеров, которые на основе аналитики открывают сделки и торгуют криптовалютой. Можно стать партнером, зарабатывая пассивно за счет работы трейдеров с депозитами партнеров. Что такое торговый сигнал? Это прогноз того, куда пойдет в ближайшее время курс выбранной криптовалюты. Чем точнее прогнозы, тем выше и стабильнее доход. Все аналитику и прогнозы трейдерынком публикует бесплатно в официальных телеграм-каналах. Есть телеграм-канал русскоязычный и есть телеграм-канал интернациональный. Чем быстрее ты реагируешь на сигнал, тем больше и стабильнее ты зарабатываешь. Сигналы выглядят вот таким вот образом. Здесь вся информация по сделке. Торгуйте по сигналам и аналитике компаний, зарабатывая активно вместе с рынком. Трейдеры компании ежедневно консультируют участников по той или иной сделке, помогая торговать активно. По статистике 3 из 4 сигналов дают прибыль. В среднем сигналы дают заработать в месяц от 20 до 75%. Все относительно и зависит от многих факторов. Это точность прогнозов, профессионализм трейдеров, реакция на сигналы, волатильность рынков. Для активных партнеров Trader Инком работает официальная школа трейдинга Trader Инком Study. Можно пройти бесплатное обучение и получить свободный доступ ко всем ресурсам, инструментам компании и зарабатывать на криптовалюте самостоятельно. Компания обучает всех желающих зарабатывать как на росте, так и на падении. Любой человек, присоединившись в нашу компанию, может пройти наше обучение с нуля, консультироваться у наших аналитиков, и стать практикующим трейдером. У нас есть курс и школьный чат, где мы помогаем вам решить любой ваш вопрос. Это чат компании Stadi Trader Incom. Курс включает в себя следующие уроки. Это регистрация и верификация биржи Binance, Bybit, покупка-продажа USDT, P2P-торговля, перевод на спот что такое фьючерсы, практика, две части на биржах, в частности биржа Binance. Это история криптовалюты, что такое биткоин, виды криптовалют, тренды и популярные направления. Очень важно правила безопасности инвестирования в интернете, риск менеджмент и эмоции. Как правильно распоряжаться своим депозитом и свести ошибки к минимуму, поскольку при торговле очень высокое эмоциональное напряжение. Мы публикуем каждый месяц новые уроки. Курс включает в себя базовые знания и знания профессиональной торговли. В чате школы проводятся лекции и прямые эфиры от наших учителей и аналитиков каждую неделю. Все эфиры сохраняются и отправляются в библиотеку компании. Есть отдельный чат – это Trader Income Library. Записи всех видеоинструкций и эфиров от трейдеров, лидеров и партнеров компании. Школа Трейдер Инком доступна для каждого. Это действующая организация, общество с ограниченной ответственностью, школа Трейдер Инком. Есть бесплатное и платное обучение. Официально зарегистрирована компания в России как школа трейдинга с образовательной лицензией. Если у вас есть трудности с бесплатным обучением, то компания предоставляет индивидуальное платное обучение. С вами будет работать профессиональный учитель и трейдер индивидуально. Ежедневно на аккаунтах наших трейдеров идет интенсивная торговля по сигналам. Для сигнала используется от 1 до 5% всего депозита, что гарантирует его сохранность. Возьмем, к примеру, депозит в 100 тысяч долларов, выходит 3 сигнала, и компания использует по 5% от депозита для каждого. Это 3 сигнала по 5 тысяч долларов. Торговый сигнал может принести как убыток, так и прибыль. По статистике 75-80% сигналов дают хорошую прибыль, другие убыток. И невозможно предсказать, какой именно сигнал принесет прибыль, а какой убыток. Сигналы отработали. Первый сигнал принес 80%, это 4000 долларов. Второй сигнал 20%, это 1000 долларов. Третий сигнал принес убыток минус 70%, это минус 3000 долларов. Несложный арифметический подсчет. Всего общий профит составляет 2000 долларов. В итоге получается 2% прибыли. Если у вас нет времени выставлять сигналы самостоятельно, то вы можете отправить ваши средства на аккаунты к трейдерам и за комиссию в 15% от прибыли трейдеры будут работать с вашим депозитом. Вообще компания может заработать как прибыль, так и убыток. Бывают разные дни. Максимальный убыток за один день – до 3%. Чтобы попасть в такой убыток, нужно чтобы все сделки закрылись по стоп лосс Такого в компании никогда не было, поскольку соблюдаются все правила торговли и риск менеджмент. Это гарантирует стабильную прибыль на длительные дистанции. Вот мы видим статистику за последние полгода. Достаточно устойчивая статистика от 28-18% до вот в августе было 4-48%. 44 Процесс передачи средств в доверительное управление полностью автоматизирован. Срока работы депозита нет. В любой момент можно вывести прибыль вместе с депозитом. Создан специальный телеграм-бот. Организация всей работы выглядит следующим образом. Сначала необходимо зарегистрироваться в боте. Для этого его нужно просто открыть, пройти по реферальной ссылке которая дается, и вас перебрасывает в бот. Вы выбираете язык и нажать кнопку «Далее» дважды. На каждом этапе бот сопровождает вас необходимой информацией. Чтобы передать деньги во фьючерсные торги, вам необходимо пополнить баланс. Для этого сначала нажимаем на кнопку «Баланс», выбираем «Пополнить баланс», вводим сумму в долларах в поле и нажимаем Enter. После этого бот сгенерирует вам кошелек, куда вам необходимо будет прислать точную сумму, которую вы указали в заявке. Далее вы переводите средства по указанному адресу. После перевода они поступают в общий криптокошелек. Естественно, необходимо будет выбрать платежная система. которая вы пользуетесь компания принимает в биткоинах, usdt и эфириуме теперь дело за компанией перевести с крипто кошелька деньги на биржу и запустить работу каждый день вечером после того как компания начисляет средний процент она проверяет все пополнения и переводит их на биржу во фьючерсный баланс а бот дает Такую информацию, уведомление. Баланс, активный депозит, то есть уже перешло в активный депозит. Теперь, когда вы проверите свой баланс, вы обнаружите, что, ну, к примеру, 100 долларов находится в активном депозите. Это значит то, что они уже работают на бирже, в основном в фьючерсном кошельке. Интенсивная торговля происходит каждый рабочий день. Вечером компания фиксирует средний процент и начисляет его на активный депозит. И, соответственно, уведомление приходит. На следующий день доход придет уже на сумму с учетом предыдущего процента, так как при успешной торговле фьючерсный баланс увеличивается. При желании можно дополнить свой активный депозит, для этого нужно также пополнить баланс и вечером все деньги переводятся в активный депозит. Выводить средства можно в любой момент, когда вам это необходимо. Здесь нет срока работы депозита. Это очень важно и это один из признаков, что компании ведет реальную хозяйственную деятельность, а не хайп, где депозиты, как мы знаем, замораживаются. Все деньги хранятся на фьючерсном балансе. Открытые сделки можно частично закрывать, чтобы не было сумбура. Каждые 4 часа компания фиксирует общую сумму на вывод и сокращает фьючерсные контракты. Чтобы заказать вывод средств, вам необходимо выбрать кнопку «Вывод средств». Вам потребуется выбрать платежную систему, указать кошелек, ввести сумму и нажать «Enter». Максимальное время ожидания вывода от 2 до 24 часов. На практике все происходит в течение нескольких минут. Для максимального контроля качества у нас в компании 24 на 7 работает поддержка, которая помогает решить любые вопросы, в том числе вывода и ввода средств. Поговорим о партнерской программе. Вы можете зарабатывать в компании пассивно, не имея даже собственного депозита, приглашая в компанию партнеров, кому интересен заработок. Отрабатывая сигнал, наши трейдеры зарабатывают доход. Компания берет себе 15% от прибыли, 75% достается инвесторам и 10% от дохода уходит в реферальную программу. Есть три уровня. Это 50% на первый уровень, 30% на второй уровень и 20% на третий уровень. Обратите внимание, что делим мы только то, что заработали. Заработали, разделили. Это доход. Никакого вымывания депозита на уровне не происходит. Да и сама программа очень аккуратная. Три уровня. И это обеспечивает очень долгосрочное развитие компании. Начисление реферальных происходит каждый день перед начислением прибыли. В промежутке от 18 до 22 часов московского времени. К примеру. Вы пригласили партнера, и он инвестировал 1000 долларов. После торгового дня компания заработала 10%, это 100 долларов. 10% от этой прибыли, это 10 долларов, уходит в реферальную систему и распределяется между уровнями. Доход от первой линии, соответственно, будет составлять 5 долларов, это 50% от 10 долларов. Второй линии 3 доллара, это 30%. И третьей линии 20%, 2 доллара от 10 долларов. Реферальные вознаграждения будут начисляться даже без собственного депозита после фиксации среднего процента вечером. Для крупных лидеров предоставляются особые условия. Лидеров нужно, естественно, дополнительно поощрять. Необходимо развивать свою структуру, тогда компания сможет делиться процентов от собственного дохода со всех ваших реферальных линий по всей глубине. Не три линии, а все, которые у вас есть. К примеру, уровень первый – это оборот 25 тысяч долларов в структуре и личный депозит 5 тысяч долларов. Бонус 3% на всю глубину. И до шестого уровня, где уже оборот миллион долларов и личный депозит 200 тысяч долларов, бонус 15% на всю глубину. Безопасность вкладов гарантирует компания и сам Telegram Messenger. Это на сегодня самый удобный и самый безопасный мессенджер сам по себе. Единственное, что необходимо установить двухэтапную аутентификацию уже в вашем аккаунте Telegram. И все-таки я рекомендую обязательно установить на сам Telegram Messenger облачный пароль. Тогда уже риски того, что завладеют вашими деньгами сводятся к нулю. У нас более 20 тысяч участников и не было ни единого случая потери данных. Все средства хранятся на аккаунтах трейдеров. Телеграмм это простой и быстрый способ управления, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. Ежедневно на сервер компании копируются все данные и в случае потери аккаунта вы всегда сможете восстановить свой аккаунт через поддержку компании. Что касается информации то вся информация структурирована. Компания постаралась сделать работу понятной и доступной для каждого клиента. В компании есть презентации разного формата. На сайте компании в полной мере представлена информация о компании. В YouTube о компании накопилось множество отзывов, пояснительных рекламных роликов с обзором компании. В Instagram ежедневно публикуются новости о компании. Компания официально зарегистрирована в России. В компании TraderIncom лучшие консультанты по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания сводит инвесторов с профессионалами, которые могут управлять капиталом и зарабатывать достойную прибыль. Уставной капитал 100 миллионов рублей. Для инвесторов с депозитом от 15 тысяч долларов предоставляется возможность заключить договор. Трейдер. входит в состав предпринимателей России, соучредители, Генеральный директор Бизнес Ассоциации предпринимателей России, Кандидат в Государственную Думу Виктор Никитин представлял компанию в Москве. По всему миру проводятся презентации, зумы и бизнес-встречи компаний. То есть активно развивают компании в международном направлении. Дубай, Турция, Индия, Бразилия, Германия, Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и другие страны. В настоящее время открывается, уже открыта компания в Чехии, уже зарегистрирована в реестре и идет процесс получения торговой лицензии. С 16 по 18 декабря в Турции Trader Incom провела презентацию на форуме Legat Business Congress. Совсем скоро, 20 января в Дубае состоится уникальное шоу о предпринимателях ⁇ История неуспеха ⁇ Компания Trader Incom является партнером этого мероприятия. А наш топ-лидер Дмитрий Мещихин проведет презентацию компании. 21 января 2023 года в Казани пройдет уникальное мероприятие, организованное компанией Trader Incom при поддержке Ассоциации предпринимателей России, Международный форум по криптовалюте, трейдингу и инвестициям хедлайнер форума, предприниматель и инвестор, основатель и президент клуба миллионеров, ведущий тренер по личным финансам, автор восьми книг бестселлеров, дважды рекордсмин книги рекордов России, академик Международной академии творчества с личным капиталом более 10 миллионов Максим Темченко. Итак, конкурентное преимущество компании Trader Incom очевидны. Компания дает шанс абсолютно любому человеку участвовать в трейдинге, ничем и унисковывая и не ограничивая. В компании нет срока работы депозита. Все организовано и позволяет любому пользователю в любое время как вводить, так и выводить весь депозит и начисление. Устройство работы компании приносит выгоду абсолютно всем. Простая и одновременно безопасная форма регистрации позволяет в один клик приглашать партнеров. Не нужно пользоваться VPN, переходить на сайт, заполнять множество различных форм, проходить верификации и так далее. Все аккаунты защищены самим Телеграммом. Наше сообщество работает открыто и прозрачно для каждого. Абсолютно любой человек может проверить работу компании в любых открытых источниках. Мой дорогой друг, присоединяйтесь к компании Trader.com, проходите качественное обучение трейдингу от компании и торгуйте по сигналам трейдеров самостоятельно. Или пополняйте комфортный для вас депозит, стабильно, надежно и безопасно, получаете ежедневный пассивный доход до 3% от суммы депозита по сложному проценту, даже без приглашений. Знакомьте близких друзей и знакомых с этой замечательной возможностью и зарабатывайте еще больше.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 С вами был Ростислав Францкевич, всем добра и процветания и до встречи в мессенджерах.